Не нужно хп. Хуя! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Для начала спасибо вот этим вот людям за комментарии под предыдущим видео. А они мне предали мотивацию снимать, монтировать это видео давайте вы напишите в этот раз комментарий. И, пожалуйста, вот вам видео новенькое. Давайте, спасибо. Хоть охлаждает либо. Не надо, да. О, лодка, кстати. Бог, Да, вот я тоже что пока что тут. В смысле, бля? Сука, не покинай меня, нахуй! Удачи, бро! Да ты ху** Я боюсь, нахуй даже тебя Пусть ты, мать, охуела, блядь! Да бля! Только ну пожалуйста, блядь! Не ну пожалуйста, блядь! у меня шоколадка сколько, блядь а, ладно, саламандо блядь, она сухой блядь блядь блядь, ну не убегай, нахуй! ууу, удачи пять минут назад назад назад Я ну, буду лубить, как плыть. А, во, я понял. А, блядь, меня! Акул... Хуя, я не держусь. Ну давай, плыви, плыви, плыви, я... Сука! Ты знал, что ты делаешь. Я тебя любую Давай. Может верёвку типа отрубить? Ой, ладно. Помогу! Ну давай вниз спустимся, кстати. Я паука убил! Ну Его yeah. <promotional> зажать можно? Неа. Я все что вижу, сжигать, блин. Ну это же сами на себе Я всё под нажимаю, Что там у меня еще есть? Камешек. А, камешек маленький такой. Ну ладно. Я всю ночь не здесь. А ч, съесть сюда, по О, а ну-ка. Иди сюда, блять, я тебя буду поджигать. <смех> Ты будешь моим факелом! <смех> И ты бать! Фа... Я говорю, ты в порядке? Тебе на это, наверное, воду. Наверное, надо. Тебя поднять? Да. А можешь ебануть? Да иди ты в жопу, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, замакай, Вся хата хривая, блядь. Ну, блядь! Чё за хуйня? Я потратил одну шкуру оленя для декора! <свят> <свят> а он вот так, блядь, со мной! Пиздец! Сука, <свят> ты. <свят> Последняя шкура оленя! Ну ёбаный асфальт ваш! <свят> как... Знаешь, что единственное могу сказать на это? Ну. я ухожу О, сзади, внизу чувак блядь я блядь съебался сука а у меня есть путь только внизу хуй тут все так криво такой блядь сука дико блядь так кривой О. ну хотел хоть что-то кривости ага я упал Мне лестница нужна на каждой кочке, а иначе я <свист> падать буду поднимешь? подниму подниму и да кстати по моему там спавнятся эти пидорасы это чем бы забанили вот внизу где пляж, где мы они прям там спавнятся потому что у нас <свист> стены есть Не лестница не помогает как это Чего? Я спелил тебя ягодой. О, блядь! о, а, о, а, блядь! Извини! Извини блядь! Здесь рука жопая! Хуй так! А, о, блядь! Саня, беги! Беги, дура! Беги! Мне стамины мало. Похуй, беги! Она нас съест! Заня! Беги глупая, беги! Забей уже! А, вот с фонариком, чувак! Это чего Ты бежишь. ему удивляешься, это пизда нам говорю! Блядь, он факел, он Если эта хуйня выйдет из леса, а, нам у пизда. Эээ, появилась одна идейка и.. Может быть она вам не понравится? А может и понравится. Кто вас, мазохистов, твою мать знает. Где ты? Пять минут назад, назад, назад, Для всех, кто досмотрел до данного момента, включился я. И это первая часть по игрушке The Forest. И по-любому будет вторая часть, ведь игра The Forest оставила о себе впечатление лучше, чем я думал. И игра по-настоящему увлекла меня, хоть и в ней очень много багов, странных моментов, и она очень недоработанная. Но она очень атмосферная и в кое-какие моменты даже страшная. А пока что... Поздравляю вас с наступающим 1 сентября. А я пошел бухать. Может быть увидимся. А может быть и нет. Эпепе, подождите, давайте устроим небольшой интерактивчик. Я уверен, что никто не напишет этого слова, но все же. Э -э, давайте, те, кто досмотрел до данного момента, до данного черного экрана, э -э, напишите, пожалуйста, в комментариях слово forest. Мне просто уж очень интересно, хоть кто-нибудь блядь досмотрел или нет. Ну ну, хотя бы так, до прикола.